Авто пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. Доброе утро всем. Какая-то громкая сегодня. Вот бодрюсь я вместе с вами. 17 июля пятница у нас на. Календаре. На дворе у нас сейчас 17 градусов тепла, 8.33 на часах. А все... точно пятница? Все, точно. <свят> я уже определилась с пятницу, я определилась с планами на вечер, я работаю. <свят> ну, а те, кто не работает, поздравляю, те, кто в отпуске уже или куда-то отправляется улетать в теплую страну, ну что, завидуем вам белой зависти. Ну, напомню, это пятница, поэтому у нас рубрика «Автопятница». Егор Фролов, координатор движения «Фар» у нас в студии. Доброе утро, Егор. Доброе, Доброе утро. утро. Вот Доброе. ты, наверное, слышал, что мы обсуждали и ремонт на Копыловском мосту, и, в общем, и то, что разрушается мост на авиаторов. Вот что ты по поводу Копылова-то думаешь, и вот этих ремонтных работ? Я вам скажу точно, что вот... То, что по поводу КПЛО на сегодняшний момент у нас со стороны администрации такие отговорки, якобы ну, подрядчик не должен был начать именно в это как время работы. согласования-то не а, было? Да никаких согласований просто не было. И э, нам автовладельцы звонили, мы советовали куда позвонить, пожаловаться в том, что ну, на сегодняшний момент произ... происходит пробка из-за того, что полностью перекрыли две полосы для того, чтобы ремонтировать швы. А, на что в 2.05 отвечали? что это не наша проблема, мы такие жалобы не принимаем, мы только по воде, либо там по ямкам и еще чему-то. Вот. Но вот такие жалобы мы от вас принимать не будем. Так, а и кто, человеку а просто кому, отказали прощаться? принять. Вот я до депутатов городского совета хочу этот факт донести, для того, чтобы на комиссии по ЖКХ, когда она будет проходить, в службе 2.05 задали вопрос, а вы вообще по какой части-то работаете? Вы по части жалоб, по части благоустройства города? Если да, то, пожалуйста, принимайте все обращения. И пока не вылилось это все в интернет, пока не пошел шум, пока все СМИ не начали это поднимать, эти работы велись до тех пор, пока там в руководстве осознали действительно, что происходит коллапс, надо что-то с этим делать, приняли решение. А договоренностей, скорее всего, никаких не было, потому что, ну, подрядчик выиграл торги, скорее всего, ему условия не прописали, в какое время производить работу, он вышел на работу в удобное для себя время, да, и начал свои работы вот и все. Я тебя, Егор, перерву, телефонный звонок у нас есть, доброе утро, нету? Кто-то хотел бы у нас дозвониться просто сегодня, но это по вопрос, который мы потом будем рассматривать, что касается в моста там тоже проблема. По Капулова еще вот вопрос, но такие же ремонтные работы часто проводятся почему-то в час пик, почему-то днем на самых таких оживленных трассах города. Причем в прошлом году, если были жалобы, да, и все-таки согласовали вопрос о проведении работ в ночное время, то в этом году с этим вообще проблем нет. И почему именно вот подрядная организация решила выйти в дневное время, я вам объясню, потому что в дневное время работы стоят дешевле. То есть не нужно оплачивать э, дополнительно сотрудникам, надо, да? Да, плюс ночное время оплачивается вдвое. Поэтому ну, не выгодно, подрядчику подрядчику невыгодно вот даже сделать. выпускать свои наряды в ночь для того, чтобы переплачивать за работы. Ну, понятно, что там работают не совсем русские люди, и подрядчику там без разницы, но для себя-то он, скорее всего, отписывает затраты такие, как должны быть в контракте. Ну, вы же прекрасно понимаете, работа там одного э -э, укладчика там, может быть составлять тысячи в день, а на самом деле там, ему платят полторы тысячи. А все это отписывают, скорее всего, в себестоимость это укладывается. Когда э, мы с вами увидим, подрядчики выходят на торги и снижаются до 30%, это о чем говорит? О том, что где-то подрядчик будет э, ну, снижать свое качество работ. Ну, Халтурить, вот, в общем, грубо да, говоря. Да, ну, вы же прекрасно понимаете, торги, вот сами торги, они составляются не с бухты-барахты цен, они взяты среднерыночные цены. То есть в общей сумме торгов, это общая сумма среднерыночной цены по, по тому или иному виду ремонтных Понятно, работ. Любое снижение, любое, там, любое снижение, это сказывается на качестве, и подрядчик, когда падает на 30%, он сразу же осознает, что вот... Так вот, может, здесь кроется вот проблема в том, что у нас такое качество, в принципе, дорог в городе Красноярске, асфальт. А дорог... Это в первую очередь. вот как раз я слышал ваш разговор о том, что вы задели такой вопрос, что почему-то у нас зимой асфальт разваливается, летом он плавится. Это как раз говорит о качестве битума, который у нас используется в асфальте. Дело в том, что мы два года назад с главой города задались таким вопросом, почему у нас именно вот такое происходит, на что он дал указание провести анализ, но анализ, к сожалению, провели неполноценный. Провели, ну, грубо говоря, с пищевой точки зрения сказать, органолептически, то есть его помяли. Потыкали, то есть, там есть э, такой анализ, как протыкание иглой, возврат обратного битума, там в исходное состояние, э, и все. А а Физико-химического анализа не было. То есть, сам э, сам вот этот битум, который у нас используется, он на такой грани вот допустимости, на самом деле, э, по причине того, что его еще физико-химический анализ просто, не проводили. В, в Куларе разговаривала с дорожниками, сказали, что есть такие покрытия асфальтовые для дорог, которые выдерживают любые температуры, любые перепады, температуры, любые нагрузки. Просто стоит это дороже, и работы ну, проводятся гораздо, гораздо дольше, потому что там укладка, там несколько слоев происходит. Но понятно, что цена вопроса ну, соответствующая. При том битуме, который сейчас используется, никакая там технология технология не поможет. Насколько технологии не испытывались, они все э, уходят к нулю. Но они бы не уходили к нулю. Там первокачественная инфракрасная, там, редом, там э, плита такая инфракрасная разогревает всю площадь асфальта, укладывается свежее и опять впаивается, то есть там грубо говоря даже швов не видно, но на самом деле такой асфальт тоже разваливается, ну по причине качества битума. И вот может быть знаете в этом году у нас на каком-то федеральном участке дороги испытывают серо-бетонный асфальт, то есть добавляют серу за место битума, оно во-первых имеет очень большую вязкость, во-вторых не пропускает влагу. почему все говорят весной разваливается асфальт. Подмытие дойдет, размытие. Нет, не размытие. Вот как раз вот физико-химический анализ бы показал, что старение битума, который у нас используется в Красноярске, у него происходит через полгода. То есть битум начинает раскрашиваться, рассыпаться, в асфальт проникает вода, зимой она замерзает, структуру асфальта расширяет, весной это у вас все тает, и, естественно, вместе со снегом уходит и асфальт. Ну, то есть, я понимаю, что решение вопроса, оно будет еще, оно на поверхности, в общем, лежит, но будет так, так лежать и дальше. Когда мы задались вопросом провести физико-химический анализ и начали налаживать каналы, как же его провести и с помощью какого института, мы поняли, что это очень широко и очень хорошо защищается. Поэтому, пока у нас не изменится политика в головах у чиновников, мы так и будем дальше продолжать. Ну, а ты согласен со мной, что еще вопрос кроется и в том качестве исполнения работ, которые подрядчики осуществляют? Естественно, да. Те же работы, когда происходят... посмотрите улицу Мира, да, самую центральную, всех центральных дорог покрыли, она на следующем году начала раскрашиваться. Мы проводили свои проверки, вот именно там, где раскрашивается, замеряли глубину асфальта. Она не более сантиметра там, в некоторых местах. То есть подрядчик для того, чтобы сэкономить, он, скорее всего, договаривался с, тем, с теми, кто будет брать анализ, там брали в этом месте там, глубина 5 сантиметров по норме. А дальше проезжают уже меньше, то есть там ну доходило я говорю до сантиметра. Это когда тесто для пельменей раскатывают, знаете уже в такой тонкий слой, чтобы оно уже светилось примерно, но приблизительно такая а, толщина. Я, я просто предлагала, то вот таких подрядчиков, которые ну вот такое исполнение работ сдают, просто ну как бы искоренять в принципе, как вот mm. те, кто укладывает асфальт. Вот этот, вот этот подрядчик, который укладывал Мира на городские дороги, он попал в черный список, то есть он краевые дороги там еще где-то ремонтирует, дворовые территории ремонтирует, но на городские он уже не выйдет. Потому что всегда найдется, ну, на, на каждого подрядчика другой найдется. Ну, да, причем, вы же прекрасно понимаете, другая фирма, хозяин-то один и тот же. Причем мы же предлагали, когда вы вносите в черный список, вы вносите не только организацию, вы вносите того человека, который занимается этим. Переписывайте все там госномера автомобилей, чтобы на... они вообще не были... В... Красноярске. Потому что на что происходит? Ну, вот э, тот же Сибы, как бы, агропромстрой, да, э, у них сколько было предписаний, они почему-то до сих пор в черный список не попали. Они У них и работы производятся бездорожной знаковой информации. То есть, когда э, ямы навырывают, сами уехали, уже на следующий день там собираются покрывать, а на самом деле знаков нету. Человек в ночное время, особенно, когда уже да, такие летит, сумерки, плохо видно, и яму попадает. Ну. Посмотрите, в Березовку э, в прошлом году положили свежий асфальт, там люди добивались, наверное, года три для того, чтобы там положили асфальт с Красноярска в Березовку. Э, сегодня там опять все рассыпается, разваливается. Всё в том а состоянии. А сам да. факт, э, там все начинают отнекиваться, там как раз граница Красноярска и Березовки, все начинают. Это не наша территория, и другие говорят. Нет, это тоже не наша. Как а это нейтральная территория, ну, да. никому не принадлежит. Но мы обычно. со своей стороны написали запросы, что за подрядная организация, какие гарантийные сроки. И плюс, чтобы заставили подрядную организацию, во-первых, оштрафовали за качество ремонта, во-вторых, заставили переделать. А я предлагаю вернуться к началу нашего разговора. Егор, напомни, пожалуйста, куда же все-таки жаловаться автомобилистам? Если вдруг вот какие-то внезапно работы начались, как вот на Копылова да, накануне. Угу. А если вдруг какие-то ямы образовались и нет никакой знаковой информации, человек ехал, не увидел, попал, и там, не дай бог повреждение какое-то. ремонт Куда потом, да. жаловаться? Ну, смотрите... В первую очередь, так как у нас уже такие уже стали навороченные смартфоны у каждого, э, поставить все-таки приложение записи разговора. Э, это в первую очередь для чего нужно? Когда вы жалуетесь, а жаловаться надо в 2.05 ну, на происшествие, то есть не на происшествие то, что произошло, а то, что вы обнаружили там яму, либо открытый люк, либо э, выпирающие рельсы более 5 сантиметров над проезжей частью, э, вы должны позвонить 205, сообщить. Если вам 205 говорит о том, что мы не принимаем такие жалобы, эту звукозапись, пожалуйста, отправляйте в прокуратуру, пусть привлекают данную инстанцию, которая не занимается своими обязанностями. Плюс, когда вы позвонили 205, ваше обращение приняли, обязательно спросите входящий номер. То есть, вы должны спросить свой входящий номер, существуют ГОСТы и нормы. Если мы говорим об открытом люке, и вы сообщили о нем, его должны закрыть в течение 6 часов. Если это яма, превышающая ГОСТы и нормы существующих ям, к сожалению, в России у нас есть ГОСТы на ямы, то это должно то есть яму должны убрать в течение 5-10 дней максимум. Давайте к этому разговору вернемся после новостей. Продолжается автопятница, 2-3 минуты, и мы снова в этой студии. Автопятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. Доброе утро всем. Радио Комсомольская правда в студии Юлия Сусуева, Татьяна Пантюшева и Егор Фролов, координатор движения ФАР в Красноярске. Продолжаем тему разговора. Говорили мы про ремонтные работы на Кополовском мосту, которые, в общем, заставили людей понервничать и люди провели в пробках несколько часов. И вот мы разбирались в том, что почему и что делать. Если вы видите, что есть такие, а это, я думаю, нарушения, есть такие нарушения, вы должны звонить в 005. И как мы с Егором выяснили, Именно они должны этим заниматься, по крайней мере, заявления не должны принимать. Там да, уже, видимо, случае, распределять уже по другим органам. В случае бездействия, да, это в первую очередь, ну, можно обратиться, если это яма, да, и она не исправлена в ГИБДД, ГИБДД выпишет предписание, я штрафую Департамент городского хозяйства. А в случае, если вы уже неоднократно сообщаете и, ну, наплевательски к своей работе, нужные органы, надо отправлять в прокуратуру. Прокуратура разберется, найдет виновных. Естественно, накажется. Я, поскольку знаю, что повторное вторичное обращение в 005, вот вторичное обращение ставится на особый контроль, по крайней мере, об этом всегда говорилось. Но уж не знаю по исполнению вот этого закона. Ну, во-первых, нам говорят о том, что в 205 больше там, двух минут очередей в ожидании приема звонка не бывает. На самом деле, я сколько раз не звонил. Ну, это среднее время составляет 8 минут для того, чтобы дождаться только, чтобы ваш звонок приняли. Естественно, ну, когда человек первый раз все-таки дождется, ну, я-то из принципа дожидаюсь. А некоторые просто не дожидаются, ну, сколько можно терпеть, да, когда тебе говорят, там, вы на очереди третий человек, а вы уже ждете там пятую минуту там и дальше пошло. Вот, поэтому в случае, ну, если вы все-таки не дозвонились, можно э, прям зайти, ну, и, к примеру, вам неохота ездить, подавать там какие-то обращения, можно зайти на сайт ГИБДД и на сайте ГИБДД оформить обращение о том, что существует яма, существует не первый день, э, яма превышает ГОСТ, и прошу привлечь ответственных людей. А как то понять, что обращение принято в дело? А, в ГИБДД это очень проще и ответственнее, потому что все обращения идут через Главное управления внутренних дел вам приходит, во-первых, подтверждающее сообщение, во-вторых, вы можете сообщить: ну, то есть, в бланке, которым заполняете, получить ответ по адресу, либо получить ответ по электронной почте, либо вам достаточно позвонить и сообщить о принятых мерах. Ну, вообще, насколько я знаю, вот все обращения во всех обращениях нужно оставлять свои контактные данные, Это в чтобы любом да, случае. чтобы вот те, кто проверяет, те, кто да? потом угу. наказывает, да, они должны потом кому-то дать ответ. Конечно, и плюс, если видеофиксация, то с вас в ГИБДД могут еще попросить дополнительно письменный ответ. Ну, еще есть одна проблема, Копылова мы уже разобрали. Вот на авиаторов, мост на авиаторов, мы еще года, по-моему, нету, да? Его открыли в декабре прошлого года, по-моему, это число 5 декабря. Туда приезжали самые высшие чиновники края и города, был и глава города, и губернатор края, и все первые замы, и Советы Федерации, и, и ну, грубо говоря, все самые такие высшие чины, там даже губернатора прокатили на КАМАЗе через этот мост, он, естественно, остался довольный. У нас первые замечания были, ну, во-первых, с авиаторов, заезжая на мост, получается, очень резкий поворот и какой-то неудобный на первый взгляд, ну, и съезд он также вроде как шло четыре полосы, там даже до пяти, потом рассужение в одну полосу. Причем, ну, разметка, которая сейчас существует, ну, грубо говоря, ее нету. То есть, на тот момент, которая была. Мы также задавали вопросы, а швы вот эти температурные, деформационные, они, ну, как бы все нормально, нам ответили. По самым современным технологиям прослужат больше десяти лет. На сегодняшний момент все эти швы повскрывались, вся эта резина там, которая уплотняется, вскрылась. там где произошел провал, ну там произошел провал на, Асфальт, на, на пешеходной асфальтной пешеходной зоне, да, угу. на пешеходной зоне, хотя нам также сказали, мы когда спросили, а почему не подходит тротуар? К данному мосту нам сообщили о том, что данный мост не предназначен вообще для пешеходов. То есть, ну, видимо, когда строили, считали, что 70% пешеходов города Красноярска, который составляет на сегодняшний момент, они там не будут ходить. На самом деле сейчас там такие тропы натоптаны. Так вот, помимо того, что э, этот тротуар является технически, на него э, ступеньки только с одной стороны э, моста, то есть с другой стороны нет Плюс еще и он провалился. На что нам отвечали всякие разные чиновники, и через СМИ, и везде, что это подземные талые воды. Вот мне бы хотелось спросить у этих чиновников. А... Подзенные талы и грунтовые воды Как могут появиться на высоте там, да вот На мне высоте 50 метров там, задать, да. ну, Не 50 метров, но метров 40 Точно там высоты э, На искусственной насыпи Вот откуда они там А металлический пролет, который отклонился от опоры Вот, это, и как раз вот в случилось? этом же провале Я когда его обошел С нижней стороны посмотреть Дело в том, что э, Вот именно в этом же месте, где провалился тротуар э, Там образовался такой желоб Что автомобиль, когда едет, он просто подпрыгивает как на трамплине, и я когда снизу-то посмотрел саму опору, она, оказывается, даже отклонилась там, ну... Я не знаю, если брать ровный угол, да, и отклонение, ну, градусов на 10-то точно он отклонился. То есть, там отклонение очень большое. Нам даже посоветовали сделать растяжку там и посмотреть, идет ли он дальше. То есть, ну, если растяжка прорвется, естественно, значит, разрушение продолжается. Значит, были нарушения в технологии строительства. Плюс еще самый главный факт. Нам тут посоветовали, а вы попробуйте мост развернуть в обратную сторону. Мы с космоса сделали снимок, развернули его в обратную сторону. И вы представляете, все створы, которые ранее были неудобными, то есть, когда мы с авиаторов э, с большой ширины сужались в этот мост, оказалось, с другой стороны он четко попадает в эти створы. Мы что, перепутали? Так вот сразу же, да, родилась мысль, а может быть там, э, когда перед тем, как вообще что-то подводить, проект положили на стол, э, там там северный, там э, северное шоссе так и начали строить, а там уже вывели дороги, как получилось. Вот такое вот складывается да, ну, вот, подозрение. Понимаете, уверенно, что вот, это вот нормальная штатная ситуация для всех новостроек, что, в общем-то, да, идет обкат строительства, так называемой новостройки. Не, можно, да, сказать, там, усадка грунтов, там, усадка э, опалубки, всего остального. Но может же не в один год построили. Я понимаю... Мы строили более двух лет, по-моему. Да, и потратили осень. около полутора миллиардов рублей. Да, ну и говорили, что на долгие-долгие годы, это, в общем, удобное как бы, транспортное кольцо, да, на него и... возлагали большие надежды. И, потому, и вообще что... сам факт, да, когда э, мы видим, еще там, полгода только прошло и уже все начало рассыпаться, это о чем говорит? О том, что все работы были сделаны некачественно. Плюс э, э, не продуман э, сам проект пешеходной доступности, ведь э, там очень много пешеходов ходит, там, тропы натоптаны. Плюс э, тот подземный переход, который до сих пор не работает, который сделан, мы также посмотрели э, в неудобном месте, но мы недавно только вот, э, додумались о том, что почему его сделали. Ведь проще просто насыпать уже на готовый блок, да, сделанный блок подземного перехода, сделать искусственную насыпь, чем э, прорыть там, где это удобно, э, потом еще это зарыть и сделать, чтобы это еще было безопасно, то есть это во много раз удобнее э, на искусственную, э, ну, уже на сделанную коробку просто сделать насыпь. Скорее всего и сделали его там неудобно, потому что было проще и дешевле. Скорее всего вот как раз. Как мы что, с вами... это чувство просто ляпали вообще, вот, понимаете? Но вот мы так же так с вами не, вот, не как раз... в сознание. <laughs> да, в начале разговора-то и обсуждали, что по сути при снижении в торгах, естественно, и страдает качество. Подрядчик падая на 30%, он в уме сразу же, то есть во время происхождения торгов, когда он сидит за компьютером, он сразу же при Предполагает, где он что изменит и на чем он сократит. На чем сэкономит. Ну, нормально сэкономили, что мост начал разрушаться, года не прожив. Но, я так понимаю, в общем, подрядные организации дали срок всего в одну неделю, чтобы исправить недостатки. Я не понимаю, как они вложатся в эту неделю с такими недостатками. Мы еще задали вопрос... Управление капитального строительства, что с тем уголовным делом, которое было заведено во время строительства этого моста. Может помните, там падал пролет и погиб человек. Угу, То есть такое, это да. уже говорит о том, что несоблюдение техники безопасности, это халатное отношение к работе. И я думаю, ну, как вообще эта организация еще строит четвертый мост, плюс эта же организация делает развязку на Второй Брянской которая строила именно этот переезд. Но Самое главное, у главное, у меня смысла, это, чтобы черные, черные мысли не, не, не, не дошло. Вот до человеческих жертв не дошло. Вот представьте, это. до чего доходит. Мы собираемся четвертым мост пешком весь перейти, абсолютно каждый пролет посмотреть, после того, как его откроются, следить за ним. То есть мы также собираемся очень жестко следить за вот этой развязкой на второй брианске были раньше ГОСТы, да, так называемые. Но. По ГОСТам все принимали. И сколько не принимали много объектов. Конечно, я понимаю, что я говорю о чем-то старом и невозвратном. Но тем не менее, можно как какой-то контролирующий орган один выделить с, с какими-то жесткими, жесткими параметрами, вот приемкой вот таких работ. Ну, потому что как по-другому? Все как-то все делается спустя рукава. Но ну, а какие деньги уже ну, вбуханы в это? А представляю, ну да, подрядчик должен, я понимаю, за свои деньги сейчас да. э, переделать это все. Но у меня вот возникает вопрос: откуда подрядчика деньги на переделку? И как заски но заски это будет. уже и, и проблемы это будет да. дело сделано. Вы знаете, это так же, как ремонт моста Черескачево со стороны Карла Маркс в районе уже этого большого концертного зала. Там как раз швы развалились, которые два года назад делали. Гарантия на этот мост 4 года. Швы уже повскрывались, но их и в прошлом году заделывали, но они опять повскрывались. Скорее всего, ну, я приблизительную такую математику вам приведу, скорее всего, представьте, выделено на ремонт, к примеру, 30 миллионов рублей, работы произведены за 10 миллионов рублей. Естественно, на остальные четыре года, если тратить на просто восстановление каких-то ошибок даже по миллиону рублей, это во много раз выгоднее. Это была рубрика Автопятница. Егору Фролову, говорим большое спасибо. У нас впереди Радиомост Новосибирском и у вас и у нас будет возможность пообщаться с коллегами и задать вопрос именно Новосибирскому, что у них там происходит. Через несколько минут встретимся. Автопятница.